Капиталы были достаточно серьезные то и в семье непосредственно, но когда я вспоминаю, а что же до меня дошло, Я начинать с нуля, то есть никакой серьезной поддержки финансовой не были и капитал был потерян, то соответственно я буду получать деньги всегда, если у меня будут навыки и знания, как это сделать. В прошлом году праздновали столетие революции, да, uh -huh. Великой Октябрьской революции. И я ну, вот, развиваю концепцию богатства семьи, то есть помогаю в том числе сформировать вот эту концепцию богатства семьи, uh -huh. финансовый капитал, интеллектуальный, человеческий капитал. И я читал там воспоминания там различных купцов, промышленников, да, в период революции. Uh -huh. То есть люди там говорили, вот я куплю золото, и все у меня будет хорошо. Кто-то покупал акции, да, кто-то покупал землю. То есть вот люди думали, что они сделают некий такой диверсифицированный портфель, и все будет хорошо. Uh -huh. Но произошла революция, все золото изъяли, церкви порушили, промышленников всех там закрыли в лагеря. И, в принципе, там, с кем я не общаюсь, если копнуть там на второе, третье колено в свое, собственное, угу. у каждого найдется, я не знаю, дворянин какой-нибудь или купец да, зажиточный, или еще что-то. А что мы его? Вот, три поколения прошло, да, то есть вот мы правнуки. Что мы, что мы от этого получили? Я своих могу сказать, да. У меня там. Дворяне были, да, то есть ректора Вильного университета, генерал-губернатора, глава таможни в этом самом в Санкт-Петербурге был. То есть, ну, капиталы были достаточно серьезные это и в семье непосредственно. Но когда я вспоминаю, а что же до меня дошло? А для uh -huh. меня дошло то, что, в, как, наверное, как и все, в 90-х годах была приватизация, опять переход государственной собственности в частную, и в принципе ничего не досталось, и, и пришлось, соответственно, мне самому лично да, и моей семье начинать с нуля, то есть никакой серьезной поддержки финансовой не было, и капитал был потерян. Я, если честно, не хочу такого будущего для своих детей, uh -huh. а здесь вопрос диверсификации. То есть моя задача, если я переведу свой финансовый капитал вот сюда. Uh -huh то что бы ни произошло, если я умею писать книги, я могу книгу написать и во Франции, и в Америке, и в Таиланде, и в Австралии, угу. и получать регулярно роялти. Если я смогу создать мировую франшизу, то, соответственно, я буду получать деньги всегда, если у меня будут навыки и знания, как это сделать. Угу. И вот, ну, там, своей миссией я вижу вот именно донести это до людей, потому что, с одной стороны, я помогаю людям зарабатывать капитал здесь и сейчас, причем использовать возможности. Угу. Что такое кризис, да, как любят многие повторять на китайском языке? Это возможности и ну, риск потерь полный. И вот в такие времена, мы в очень интересные времена живем, то сейчас возможности, если ты вложишься в собственные знания, то ты серьезно можешь… Э там, обрасти капитал угу. даже уникальная ситуация того же самого сингапура посмотрите никаких ресурсов ничего не было воля одного человека и государственная программа развития человеческого капитала в первую очередь в области знаний угу. лучшие условия для того чтобы специалисты приезжали и жили и смотрите как живет сингапур какой у него доход валовый на душу населения и это можно применить везде это работает слушай а вот э, тоже штука я как-то видел Американский ролик у меня глубоко впечатлил. Ролик был такой: поставили толпу народа на стартовую линию и сказали: выйдите вперед те, у кого живы оба родителя. Часть народа вышли. Потом выйдите вперед те, у кого родители до сих пор живут одной семьей. Часть народа еще вышла. Выйдите, сделайте шаг вперед те, кто получил хорошее образование. Еще кто-то вышел. Сделайте шаг вперед те, кто рассчитался по долгам за это американское образование, кто-то еще вышел. И так в конце концов получилась очень рассредоточенная толпа, причем впереди, где-то, не, не знаю, шагов на 40 или на 50, осталось всего несколько человек. После чего им дали задание. А теперь, вот от каждой, начиная с того места, где вы сейчас находитесь, пробегите 50 метров. И выясняется, что те люди которые были в первых рядах, даже если они посредственные бегуны, они пробежали бы первыми. А условно, бедные негры, которые стояли на задней линии, из плохих семей, у которых полная задница везде, при том, что они могли быть просто гениями, у них нет шансов победить тех, у кого все хорошо. Я правильно понимаю, что твоя идея передачи капитала, создания вот этого богатства передаваемого, и не обязательно финансового, а в том числе интеллектуального, Служит той же целью. Создать детям другую стартовую площадку. Абсолютно. А, знаешь, вот мне в свое время там есть хорошая книжка у Акунина Азазель. Угу. Вот концепция, которая там изложена, она очень серьезно у меня отзывается. Очень круто там это реализовано, да? да? да. А, когда берут, ну, то есть люди появляются, подсаживают в 12-14 лет, появляются из ниоткуда, занимают какие-то позиции. И достигает большого роста, да, то есть, э, ну там это упаковано в такую в не очень хорошую историю, да, mm -hmm. то есть что там некий такой заговор. Но с другой стороны, зачем там обучать ребенка всему, когда может быть имеет смысл посмотреть, что человеку э, а нравится эмоционально, просто нравится. Не то, что я хочу, чтобы у меня ребенок был врачом mm -hmm. или хирургом с мировым именем, что тебе хочется как родителю, mm -hmm. а что хочется в первую очередь ему самому. Второе, соответственно, выявить в нем некие концепции, ну, то есть, то, что ему дано от природы, совместить, переложить, ну, некий симбиоз сделать, то, что нравится, и то, что ему дано от природы, совместить, и усиленно это развивать. Uh -huh. В этом случае человек будет по-любому успешен. Опять же, если приводить пример семьи, уже не Ротшильдов, а Рокфеллеров, да, когда Рокфеллеру сын сказал, пап, я не хочу заниматься нефтяным бизнесом, uh -huh. я хочу заниматься благотворительностью. Это какова сила и воля человека была, что то, на что мы сделал свой капитал, согласиться с сыном и развивать индустрию благотворительности. Но это стал самый успешный благотворительный фонд 20-х годов 19-го века да, под, под руководством. Я не помню только.. Сейчас уже это сын был или внук все-таки, угу. но опять-таки, ему это нравилось, у него это получалось, он начал в этом развиваться, а родители его не прессовали, и он все равно тогда стал успешен, потому что он совместил вот этот симбиоз, то, что я хочу и то, что я могу. Угу. И, и опять-таки, родители не прессовали, а наоборот, помогли, поддержали и развили эти качества. Просто это такое долгосрочное. В России не принято об этом говорить. У нас даже долгосрочной программы у правительства нету, хотя бы лет на 10, в отличие от того же самого Китая. Но опять-таки можно посмотреть, как развивается Китай. Да? Что они даже если что-то планируют, у них 20 лет программы, 50 лет программы. Ну и посмотрите, опять-таки, темпы роста. И опять, как пример, тот же самый Сингапур. И все они планируют вот этими вот параметрами долгосрочными. Но опять-таки, знаешь... Поговорка у меня такая была на одной моей из первой работы бухгалтера любимого: – «Смелым рай в хороше, смилым рай в шалаше, но только до первых заморозков". Uh -huh. То есть когда у тебя по потребностям, слово, извини меня, не удовлетворены, жилья у тебя нету, стабильного дохода нету, ты не уверен в завтрашнем дне, думать о какой-то самореализации, как минимум своей и своих детей, как максимум там своих племянников ты в принципе не можешь uh -huh. и поэтому, естественно, я говорю в своих концепциях, что моя миссия – вложить эти знания, эту концепцию в голову людей, но начинать работать мы начинаем опять-таки с эффективного управления финансовым капиталом, uh -huh. потому что финансовый капитал он является той самой основой, да? если там, условно, ребенок у меня входит в садик, где там стоимость 60 тысяч рублей, за одного в месяц, uh -huh. то, соответственно, если взять там средние зарплаты людей в России там, в районе 20-25 тысяч рублей, грубо говоря, при прочих равных условиях – это там 2-3 зарплаты в регионе. Uh -huh. да? Опять, чтобы позволить в этот садик отдать, чтобы изменить качество, уровень жизни, у тебя должен быть капитал. Uh -huh. Поэтому мы сначала закрываем вопросы материальные вот, по потребности масла.